Всем привет! Накануне Нового года, 20 декабря 2019 года, 22-летняя дочь Кузьмы Скрябина, Мария Барбара, вышла замуж. Избранником девушки стал студент Виктор Тур, с которым она учится в Национальном медицинском университете имени Богомольца. На странице в Instagram Мария Барбара разместила серию снимков на которых базируют вместе с мужем на фоне очень красивого и нежного фотоколлажа. Кроме того, новоиспеченные супруги устроили себе свадебную фотосессию посреди колонн. Молодые люди устроили красивую свадебную церемонию. Невеста была в белом платье со шлейфом и открытой спиной, жених в классическом коричневом костюме и белой рубашке с бабочкой. На голове у Марии Барбары была длинная фата и нежная диадема. 20 /12 2019 Огромное спасибо нашей семье, друзьям и близким за то, что разделили с нами моменты счастья в день создания нашей семьи. И спасибо тем, кто помог сделать ее такой, как мы представляли. Прокомментировала фотографии Барбара. Влюбленная пара сыграла роскошную свадьбу, на которую были приглашены представители украинского шоу-бизнеса, родные и близкие. Первым фото с торжества поделился певец Зидзю. Добрый вечер, гости. Я хочу сказать, что сегодня очень ответственное веселье. И для меня знаковое, потому что я был в Тихоте, я и маленькую. На праздновании также присутствовали родители Андрея Кузьменко, бабушка и дедушка Барбары.